Путь в Казанском университете представили нового ректора. Возглавить один из старейших университетов России ⁇ это большая честь. Так вот, выпускнику этого университета большая ответственность. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков посетил передовую инженерную школу в Челнах. Школа и для университета, поскольку это образование, но и, наверное, не меньшей степени для Камаза, поскольку у нее технологические задачи. Ушел, но не до конца. Компания H&M не исключение. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Казанский федеральный университет посетили министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев. Каковы цели их визита, выясняла Маргарита Михайлова. В императорском зале Казанского федерального университета состоялось расширенное заседание ученого совета. Торжественно представить нового ректора университета лично приехали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава республики Рустам Минниханов и заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Николай Журавлев. За многовековую историю императорский зал не раз становился свидетелем ярких исторических событий. Вот и сейчас в нем наконец-то представили нового ректора Ленара Сафина. В преддверии нового учебного года, вы знаете, за что бьется каждый университет. Часто приходится. Ведущий университет МФТИ, МИФИ, Бауманка, МГУ. В первую очередь, когда решается вопрос назначения ректора. ректором должен быть выпускник нашего вуза. Ректор большого федерального университета сегодня, это человек с взаимоисключающими характеристиками. Он должен одновременно уметь работать в четырех разных измерениях, при этом делать это успешно и сводить в себе, синтезировать, быть таким интегратором. Приспоряжение Михаил Владимировичем Мишустиным, председателем правительства Российской Федерации, подписано по его поручению. Я сегодня представляю ректора Прошу коллектив поддержать. Мы со своей стороны как оказывали поддержку, так и дальше. Всем добрым инициативам коллектива Казанского федерального университета также будем оказывать поддержку и помогать. В добрый путь, Ленар Ринатович. Рустам Миниханов в своем обращении коллектива университета поблагодарил весь педагогический состав вуза и отметил, что Казанский федеральный университет гордость Татарстана. Проекты, реализуемые на базе учебного заведения, выводят КФУ на лидирующие строчки всемирных рейтингов. Обращаюсь, Ленар Ренатс, к вам. Перед вами стоят большие масштабные задачи. И, конечно же, я заверяю, что республика, правительство, наши предприятия, все, что мы можем, мы привнесем в наши университеты и, конечно, и будем опираться в своей работе на на тот потенциал, который есть у нас. Хайрли Сагат Тавусен, добрый путь. Ленар Сафин на протяжении 13 лет проработал в Казанском университете преподавателем кафедры истории и права. В 2010 году Ленар Сафин был министром транспорта и дорожного хозяйства республики. За время его работы в регионе были проведены масштабные дорожные работы. Благодаря этому республика вошла в топ регионов с хорошим дорожным покрытием. С 2020 года Ленар Сафин являлся сенатором Совета Федерации. Ленар Ренатович, я с большим удовольствием поздравляю вас с назначением, уже теперь официальным, на должность ректора. И прошу принять слова благодарности. И признательности и поздравления от лица председателя Совета Федерации Валентина Ивановны Матвиенко и, конечно, всех сенаторов, с которыми вы так активно, эффективно, но, к сожалению, не очень долго проработали в Совете Федерации. Вы очень много сделали для, в том числе и республики, работая в Совете Федерации, и, безусловно, проявили себя как очень надежный и эффективный член команды Совета Федерации. Я уверен, что приобретенный опыт в стенах Совет Федерации станет надежной основой для новых свершений вашей энергии и знания залогом успешного решения любых задач. Линар Сафин в свою очередь выразил правительству Российской Федерации и Республики благодарность за оказанное доверие, а также представил коллегам свои намерения относительно предстоящей работы в стенах университета. Возглавить один из старейших университетов России. Это большая честь, как выпускнику этого университета, и большая ответственность.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 Которая на меня возложена. Обещаю работать честно, на совесть и рассчитываю, коллеги, на вашу поддержку. Почетные гости отметили, что Казанский федеральный университет бесспорно учебное заведение мирового класса. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, КФУ ждет непростой путь, потому что лидерам сложнее. Они задают планку. Маргарита Михайлова, Тимур Табаров, Вячеслав Василенко, Никита Акиншин и Хафиз Гараев. После участия в расширенном заседании ученого совета, министр науки и высшего образования отправился в набережные Челны. О строительстве инженерного корпуса и общежитий в рамках реализации проекта передовых инженерных школ смотрите далее. Визит министра науки и высшего образования Валерия Фолькова в республику Татарстан продолжается. Этим утром во время торжественного представления нового ректора КФУ он подчеркнул, что Казанский федеральный университет – учебное заведение мирового класса. Поэтому реализация федеральных проектов на его базе – лучшее решение. Передовые инженерные школы – это федеральный проект, инициированный Миноборнауки Российской Федерации. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения принимали участие 89 вузов. В тридцатку победителей вошел Казанский федеральный университет. Специализируется новая передовая инженерная школа на машиностроение. Ключевым партнером школы обозначено публичное акционерное общество КАМАЗ. Мы сегодня приехали сюда посмотреть, как организовано производство и обсудить, собственно, задачи для передовой инженерной школы Казанского федерального университета здесь на набережно Челнинском филиале. Это сегодня уже понимаете две стороны одной медали: школа и для университета, поскольку это образование. Ну и наверное, не меньшей степени для КАМАЗа, поскольку у нее технологические задачи. В рамках рабочего визита была организована экскурсия по инжиниринговому центру Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, где студенты представили проекты, реализованные совместно с индустриальным партнером ПАО КАМАЗ. Вы, наверное, знаете, что два месяца назад мы создали передовую инженерную школу совместно с КАМАЗом. И за это два месяца мы уже очень много успели сделать. Мы набрали студентов на бакалавриат по новой специальности по электромобилям. Набрали ребят на магистратуру по специальности автономные автомобили. И уже у нас готовы практически закупки оборудования для четырех лабораторий, которые мы должны по программе сделать уже в этом году. Финансирование у нас уже началось и со стороны федерального бюджета, и со стороны КАМАЗа, и со стороны Республики Татарстан. И поэтому я думаю, что задачи, которые перед нами стоят, они будут выполнены. Но самая основная задача передовой инженерной школы, это, конечно, с одной стороны, привлечение абитуриентов талантливых в наш институт, а с другой стороны, выполнение таких передовых, фронтирных задач, которые стоят перед автомобильстроением и перед КАМАЗом, которые мы должны выполнить на сегодняшний день. В завершении встречи министру науки и высшего образования был представлен план развития передовой инженерной школы. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Небержничелнинского института КФУ, Универньюс. Международные компании одна за другой временно приостанавливают свою работу в России на фоне конфликта в Украине. Кто-то по политическим соображениям, а кто-то из-за усложнения логистики и нестабильности курсов валют. Так и компания H&M не стала исключением. О том, как уход ритейлера повлиял на россиян, узнаете в следующем сюжете.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 Кузнецов, Универньюз. В рамках рабочей поездки в Республику Татарстан Казанский федеральный университет посетила делегация Луганской народной республики в составе нескольких муниципальных депутатов под предводительством депутата Государственной Думы Российской Федерации Татьяны Ларионовой.